Всем привет, это штаб Навального со срочном видео. Пока я записываю этот репортаж, наши коллеги Денис Михайлов, Михаил Борисов и Александр Шуршев, начальник муниципальной компании находятся в ОВД. Наталья Баринова, кандидат из округа Самсоневская, госпитализирована в больницу с подозрением на перелом руки. Сегодня проходило мирное согласованное первомайское шествие, но власть делала все, чтобы оно не совершилось. Они затягивали согласование, пытались изъять материалы с упоминанием Беглова, Путина и Единой России. Но несмотря на все это, мы все равно вышли для того, чтобы высказать свое мнение о губернаторе, о президенте и о том, что мы думаем о выборах. Итогом всего этого стали массовые задержания. Задерживали всех, кто не нравился полиции. Такого не было никогда. Первомайское шествие – это ежегодное. Согласованное мирное мероприятие Сейчас пришел Беглов со своей командой И, видимо, его это не устраивает Беглов не нужен Петербургу С его дуболомными методами Ведь Санкт-Петербург это европейский город Здесь все хотят честных Конкурентных выборов Мы боролись и будем продолжать бороться с тем беспределом который творит Беглов и его команда в нашем городе, начиная от уборки улиц и заканчивая незаконным задержанием мирных протестующих. Регистрируйтесь на сайте СПБВУ кандидатам или избирателям. Поддерживайте наш штаб. Это единственный шанс сделать Александру Беглова и партии Единой России больно.